Желчные камни или камни в желчном пузыре. Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Мария Довлеткулова. И сейчас я вам расскажу о истинных причинах возникновения камней в желчном пузыре. Вообще камней в организме человека. И как с этим бороться. Потому что то, что пишут на всех этих сайтах в интернете, ничего общего с истинными причинами образования камней не имеет. Вы можете посмотреть агрегаторы, сайты клиник, больниц, медицинских центров. Ничего не имеет общего с истинными причинами возникновения камней в желчном пузыре. Это все бизнес по удалению желчного пузыря вместе с камнями. Потому что с причиной никто не работает. Давайте разбираться. Предлагаю посмотреть логически. Желчь образуется в печени. Печень ее создает. Печень создает желчь из того, что вы едите. Из этих продуктов, из того питания, которое попадает в ваш организм. Поэтому первая причина образования камней – это неправильный состав желчи. То есть неправильный набор тех самых продуктов питания, которые вы потребляете. Логично? Логично. Вторая причина. Если печень неправильную создает желчь, то значит что-то мешает клеткам гепатоцитам. Что может мешать печени? Что может мешать ее клеточкам? Это весь патогенез который может в ней скапливаться. Патогенная флора – это раз. Токсины, яды, от приема лекарств, от питания, от излучения. Любая интоксикация, которая может попадать в ваш организм, все может складироваться в печени. Даже те же самые наркозы, прививки, препараты – все идет через печень. Через печень проходит все, что попадает в организм человека. Печень – это главный фильтр нашего организма. Так вот, причина образования камней в желчном пузыре находится именно в печени. Если вам непонятна ваша истинная причина отклонения функции печени, нужно разбираться и делать точную диагностику. И выявлять те самые истинные причины образования камней. Никакой там лишний вес, холестериновые продукты, то, что пишут на этих сайтах, это все следствие нарушения функции печени. Это не является причиной. Лишний вес или наоборот снижение массы тела, это все нарушение на фоне обменных процессов. А обменными процессами руководит в нашем организме печень. Вам может не нравиться эта информация, можете поспорить со мной. Но у меня уже практика по восстановлению печени более 12 лет. И я вижу через диагностику, через точную диагностику, через УЗИ, с какими проблемами и причинами приходят ко мне люди. Пройдены и просмотрены уже более тысячи УЗИ. Увидено уже это все, откуда берется это и где находится истинная проблема и причина. И проблема находится в самой печени. Если вы не займетесь печенью, то удаление камней в желчном пузыре ничего не решит. Абсолютно не изменит ничего, а наоборот может даже усугубить ситуацию по состоянию здоровья. Желчный пузырь это просто мешок для складирования камней. На данный момент желчный пузырь это самое безопасное место складирования камней которые организм находит для себя. Чтобы эти камни, которые образуются во время обменных процессов, не нарушали сосудистую систему. Вот и все. Как только вы удалите желчный пузырь, камни начинают складироваться в других органах. И на органах. Это кальцинозы, забиваются сосуды, и камни в почках образуются, и на сердце. Инсульты, инфаркты, это все отсюда. Как только вы Поймете, что нужно работать с печенью, считайте 50% успеха вашего выздоровления. А печень сейчас забита у 99% населения. И люди не понимают причин, почему так. А причины я вам уже обозначила. И Нужно только выявить настоящий этот патогенез, вывести его, то что мешает. И нормализовать питание. Вот, в принципе, и все. Больше делать ничего не нужно. Вывести то, что мешает работать клеткам гипотоцитам. Вычистить печень правильно. И э, запустить процесс регенерации клеток. И все. А работать с очисткой печени. Это нужно уметь. Нужно понимать, как работают механизмы клеток гепатоцитов, как работают обменные процессы желудочно-кишечного тракта. Просто травами, гепатопротекторами вы ее никогда не вычистите, потому что это орган, который самоочищается, самовосстанавливается. И она никогда не будет работать так, как вам надо. Она будет работать так, как ей надо. Поэтому здесь непростая система очистки. Чтобы ее очистить правильно и не навредить, тут нужно подходить грамотно. Любые травы, гомеопатические средства, БАДы, препараты, они практически всегда будут желчегонные. И только усугублять процесс. Нужно подбирать грамотные средства. И грамотные средства подбираются только исходя из точной диагностики выявления истинной причины того, что блокирует функции печени в вашем случае. Потому что выведение и вычищение этих причин Необходимо для начала восстановительного процесса, а потом запускать регенерацию этих клеток. И никак иначе. Других методов на данном этапе развития человечества просто нет. И когда вы будете работать с печенью и ее восстанавливать, у вас будет меняться состав желчи. И эта желчь как раз таки будет размывать и растворять эти камни. Работать с камнями отдельно, растворяя их, это бег по кругу. И вы будете постоянно, как белка в колесе, растворять камни. Растворение камней ничего не даст. И вы растворили камни, прошло года два, там год, полтора, и у вас камни заново выросли. Почему? Да потому что причину из печени вы не убрали. Уже устала объяснять одно и то же. С 2013 года я пишу сайт. И там есть вся эта информация о причинах возникновения камней, причинно-следственных связях. Каждому желающему растворить камни в желчном пузыре приходится все это объяснять. Материалы постоянно публикуются на сайте, на телеграм-канале. И мне приходится повторять одно и то же. Причина находится только в печени всех ваших заболеваний. 90% всех заболеваний имеют... Причину отклонения функции печени, за исключением травм, врожденных заболеваний, генетических проблем. Остальные 90% – это все ваши проблемы с печенью, с кожей, с гормонами, функцией щитовидной железы, гинекология, урология, почки, сердце, вены, сердечно-сосудистая система, органы дыхания, кишечник. Зрение, органы слуха, горло, аллергии, папилломы, да все, все идет от печени. 90% болезней. Надеюсь, я вам все подробно объяснила. Поймите, наконец, где находятся ваши причины болезней. Надеюсь, информация, которую я вам сейчас кратко дала, понятна и полезна. Постаралась объяснить, как можно кратко, сжато, то, что происходит в вашем организме и где находятся истинные причины образования и возникновения камней и других отклонений. Эти же причины относятся к образованию камней и в других органах, и на органах. Весь метаболизм регулируется печенью. Все. Больше, собственно, ничего о здоровье знать не надо. Вычистили Восстановили функции печени. Все, организм будет работать нормально. Не будет никаких хронических заболеваний. Пока вы не занялись печенью, все остальное это бег по кругу. Вы будете бегать, как белка в колесе, пролечивая одно, потом пролечивая другое, потом третье, потом пятое, десятое. Друзья мои, Поймите, пожалуйста, эту главную мысль. Все обменные процессы организма человека завязаны на печень, Потому что печень – главный фильтр организма. Она чистит кровь. А кровь – это главное русло и питание всех органов и всех клеток. Все понятно, почему человек болеет. Все процессы, обменные, гормональные, выделительные, дыхательные, сердечно-сосудистые, нейронные. Все. Все завязано на печень. Почему сегодня записываю этот видеоролик? Потому что немного обалдела, когда а, пришел запрос на растворение камней у новорожденного. Вы знаете, у меня даже немножко волосы зашевелились от такой информации. Вы можете себе представить, что у новорожденного камни в желчном пузыре в каких случаях камни могут образовываться в желчном пузыре у ребенка когда у него есть патогенная флора в его маленьком организме откуда он ее получил с матерью или возможно с прививкой делая ребенку с рождения прививку родители сами по незнанию могут угнетать иммунную систему когда происходит внедрение патогенной флоры и целенаправленное заражение организма инфекцией через прививку, вся патогенная флора идет через печень, и там она оседает, и в печени оседают токсины. Осели токсины, печень начала работать неправильно и стала производить неправильную желчь. Вот она, в принципе, причина образования камней у новорожденного. Какие тут еще могут быть причины? Поэтому родителям думайте головой, прежде чем давать согласие на какие-либо манипуляции. Потому что состав прививок, которые делают вашим детям, вы не знаете. Вы не знаете, что внедряется в организм вашего ребенка. Какая патогенная флора, какие токсины. Поэтому... Сегодня срочно записываю этот видеоролик. Здесь, в принципе, говорить больше не о чем. Все и так понятно, что все основные функции завязаны на печени. Как это все вычищать и выводить? Только через точную диагностику. Сделали диагностику, выявили причину и нужно работать с этой причиной, подбирая правильные инструменты, правильную методику очищения и выведения этого патогенеза, токсинов, ядов и того всего, что нашли в вашем организме. И того всего, что находится в печени. Все. Возникнут вопросы? Пишите. Помогу вам вычистить печень, восстановиться, восстановить здоровье. Не забыть в принципе о заболеваниях.